Уродливые, ужасные, но почему-то все равно лучшие. Всем привет, вы смотрите канал Apple Finder и я его ведущий Артем. Через несколько секунд поделюсь с вами своим мнением о тех наушниках, которые нельзя называть AirPods. Погнали! Многих почему-то именно в этих наушниках интересует именно... Что дает звук, например? Как это работает. Если у вас есть проводные AirPods, то поздравляю, звук будет точь-в-точь -точь таким же, но будет присутствовать определенное шумоподавление, очень маленькое, однако за счет внутренности чипа W1 и некой массивности уровень звука станет при воспроизведении музыки на ступеньку выше. Жесты или управление? Сразу скажу, что переключать, например, треки будет куда быстрее на iPhone. Хотя при повседневном использовании для специальных жестов, которые позволяют выполнять определенные действия, с контентом на устройстве можно будет найти свое применение самого главного таки не начал что за жесты В параметрах bluetooth на iphone или другом ios устройстве можно настроить команды благодаря которым можно ставить музыку на паузу переключаться на следующий или предыдущий трек по двойному касанию автономность. Лично мне наушников хватает с лихвой на четверо суток, а то и больше. Конкретно сейчас я говорю про использование наушников с подзарядкой от фирменного кейса, либо же путляра от компании Apple, который по сути и является док-станцией фирменной для зарядки самого аксессуара. Наушники заряжаются моментально с нуля до процентов 20 за секунд 30-40, а сам кейс за час с копейкой. В общем автономность радует. Кстати, когда заряд аккумуляторов в наушниках стремится к Люту приближение к отметке в дырку от бублика будет сопровождаться приятным звучанием. Мазохист, блин. Заметили вы, скорее всего, и множество потертостей, например, оранжевого цвета. Да, за счет глянцевой белой поверхности футляр красится и трется обо что угодно. Одежду, карманы, руки, воздух, да даже когда просто на столе лежит, уже появляются различного рода царапинки, потертости и все в этом духе. Даже дроп-тест этих наушников я не нарочно устраивал, и знаете, я могу вам сказать, что, несмотря на всевозможные потертости, сколы и битости, есть все равно выглядит достойно. Правда, только издалека, когда сами точки удара футляра в асфальт, например, можно заметить только под лупой. Не за лупой, а под лупой. Чтобы сохранить как сами наушники, так и футляр в, можно сказать, первозданном виде, можно заморочиться приобретением нехитрого чехла, который доступен в широкой цветовой гамме на любой вкус и цвет, как говорится. Ссылка на такой есть в описании. Стоит ли покупать первый AirPod сейчас или же подождать новые? Если ты готов ждать вечно, можешь подождать и вторые и третьи AirPods. Поэтому я бы брал сейчас, горе бы не знал. Поверь, максимум, что добавят во второе поколение шумоподавление, уже конкретная защиту от брызг, Возможно, улучшит автономность, а также все это будет поставляться в новом кейсе, который будет работать с беспроводной зарядкой Air Power. Ее даже еще не начали производить толком, хотя представили еще, дай бог, памяти в прошлом году. И ты, поверь мне, должен будешь еще и переплатить за эти все значительные улучшения и нововведения. AirPods крутые, однако в то же время спорные наушники. Но они, черт подери, удобные, чем все то, что есть сейчас на рынке. Пусть они звучанием берут но простотой в использовании так точно. Автоматическая постановка музыки на паузу при проигрывании треков – лучшая киллер-фича, которая должна тебя заставить, во-первых, купить эти наушники по выгодной цене в описании, а во-вторых, поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Спасибо за внимание и просмотр, слушайте музыку с удовольствием и до скорых встреч. Пока!